Здравствуйте, с вами нашою новую идею. Зазвичай 24 серпня, на День незалежності Украины, у нас проходить військовий парад. Такой помпезный и точно не дешевый. Мне кажется, что этого року вместо парада, лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим військовим. И мы приняли решение выделить 300 миллионов гривень на премии. Всем нашим військовим Это солдаты строкової службы, это курсанты, сержанты, офицеры, все и обязательные військові, которые выполняют задания а, в зоне проведения операции объединенных сил. Але чествовать наших героев мы будем, святковать День Независимости тоже будем, але будет новый формат. И вот какое письмо. Написал военный из Украины, молодой лейтенант, защищавший эту страну. «Я даже не знаю, как тебе обратиться. Президент Украины? Нормально, да? Но даже мой кот Марик уже знает, что президенты только на бумаге. Номинальный такой себе президентик в мятой рубашке и с безумными блуждающими по потолку глазами. Уровень шаурмы поесть и по фонтанам побегать». Может быть, верховный главнокомандующий? Угу, де Юра. А де факто? После того, как ты прогулял войну, кстати, мой кот, да-да, тот самый Марик, провел со мной на фронте ровно на 180 дней больше, чем ты. И для него Геоцент и гладиолус – это не одно и то же. После этого он не прячется от фейерверков. А еще у нас был пес по кличке Фриц. Он погиб под обстрелом. Короче... Слушай сюда, чувак в мятой рубашке с булавой, которую тебе дали временно подержать. Скажи нам всем, тебя сейчас слушают сотни тысяч бойцов. Чем армия заслужила такого твоего унизительного отношения к себе? Знаешь, Володя, ведь именно эти парни ежесекундно рисковали жизнью, чтобы ты вкусно ел и сладко спал в перерывах между боями на полях богемной жизни. Ну а если по-простому, то они прикрывали твою жопу и задницы твоего квартала уклонистов в тот момент, когда вы сообща ноги вытирали об Украину и киношку снимали для россиян. А теперь ты решил отменить ежегодный парад, кинув взамен каждому из нас кость – ты, Володенька, действительно считаешь, что все в этой жизни продается и покупается? И вот в твоей личной системе финансов солдатская честь стоит ровно столько, тысячу гривен, богомолец с тобой. Но тогда у всех нас возникает резонный вопрос. А сколько стоишь ты? Парад мы проведем и без сопливых. Для нас это дело чести и дань памяти перед погибшими – побратимами. А ты можешь пока шаурмы пожрать, могу облатить тебе пять порций или даже 7. С презрением к тебе ничтожество мурчащее. Лейтенант ВСУ Алексей Петров, участник войны с Россией, первая волна мобилизации. Завтра до незалежности. И тут будет сепарад. Пройдут колонны техники, и людей, таких как ты, и как я. Это нам нужно, потому что наша единство, щільність наших рядів, то чувство будущей победы. И нам нужен этот парад. Но если тебе це все выделяет, наша война, мы, Украина, если все, что ты можешь, это Скриготати зубами, скиглити и лити лайно. Ось вокзал. Купуй квіток и пи пи***й -пи геть. Вот и краины попутал. А у нас все будет Україна. С Днем Незавидности. Слава Украине!